Вспоминая прошлое, я осознаю, что в детстве я был достаточно плохим ребенком. Ну, не могу сказать прям, что ужасным. Нет, наверное, наверное, все-таки нет. Дети в большинстве своем все-таки такими не являются. Однако, то, что я был плохой ребенок, это факт. И, конечно же, мама моя с этим, возможно, не согласится. Наверное, многие мамы не согласятся с тем, что их дети плохие. Но... Я готов признать подобного рода вещи. В чем-то проявлялось, но ну, я был откровенный хулиган. Я был задира, я был врал, воровал, что еще такое делал, дрался. Большой список того, что обычно любят делать дети, но при этом не всегда говорят, вообще, в принципе, не говорят об этом родителям. Я был, наверное, таким же и в ряде моментов похлещу многих других. Потому что если говорить о школе, то тут вообще вспоминаю и задаюсь вопросом, как я ее в принципе закончил. Почему? Потому что, по правде говоря, ни одного раза за всю свою жизнь, нет, ну пару раз, наверное, но почти все, почти все время обучения в школе я не делал домашнее задание. Я списывал, я подглядывал, обманывал, что я только не утворял. Мне было скучно. Это была, я прям сейчас вспоминаю, это была такая конкретная прям причина, которая меня злила, которая вызывала во мне некий протест, некое сопротивление. Я был рьяным противником системного управления, воздействия на меня, системных правил вот этих, всех этих ограничений, всех этих обязанностей. Я был против них категорически с самого детства. И я это хорошо помню. Мне это не нравилось. А большинство подаваемой информации, подаваемых знаний, ну, естественно, не касаясь основных, там, чтения, математика, ну, простые, скажем так, науки, которые я совершенно легко и очень быстро освоил, потому что в начальных классах я даже хорошо учился, у меня, по-моему, и четверок-то не особо не было, не особо не было, странное сочетание, ну ладно, вы поняли, я так понимаю, вы поняли, я так понимаю, простите. Поначалу, да, я был каким даже таким в самом-самом раннем детстве, где-то капельку, ну, мне может нравилось быть, или я хотел почувствовать это, стать на какое-то время хорошистом, и у меня это получилось. Но потом я все это дело забросил, и одной из первопричин стала травма. Мне плеткой в детстве по глазам э -э, лупанули, и я потерял зрение довольно сильно, и восстанавливали его долго. Вот Хорошо, что восстановили, это... Это большая радость, потому что я не представляю себе, каково человеку без зрения, с такими серьезными травмами. И вообще жить для меня это ну, хуже любой катастрофы. Это прямо как отобрать у человека фактически всю видимую жизнь. Поэтому я исключительно рад тому, что мне восстановили зрение. И для того, чтобы в последующем все было нормально, так как оно все равно падало, мне необходимо было носить очки. А в детстве носить очки, тем более человеку, тем более ну такому хулиганистому пацану, это было как-то не с руки. Вы понимаете, если имели одноклассников, очкариков, то я думаю, вы отлично понимаете, о чем я говорю. Так вот, суть такая, что я очки не носил, зрение падало, я не видел, что там объясняла учительница на доске, потому что я перебрался с первых парт на задние, ну, мне тоже так нравилось, я думаю, вы знаете, что это такое, когда дети сидят на задних партах, и почему они сидят на задних партах, в общем, это нормально такое, стандартное, типичное поведение хулигана, которое меня на тот момент устраивало, и оценки, ну, они как бы немножечко меня беспокоили, потому что система есть система, от нее никуда не денешься, и Плохо, когда ты приносишь домой двойки, тебя за это отругают. Может быть, еще и ремня дадут. По-разному, короче. Ну, у меня было попроще в этом плане. У меня папы-то, как такового, почти никогда и не было. Но он был, только его не было. Я думаю, тут вы тоже меня поймете, если, если вы среднестатистический человек. И я понемногу-понемногу стал отставать. В гуманитарных науках, конечно, там легко догнать. Там вообще проблем никаких. А вот в точной математике, в какой-то... Там сложновато, в химии, наверное, тоже, ну, там, в физике. Хотя сами принципы я всегда понимал, для меня это не было проблемой. Но э, дабы не размазывать здесь всю эту информацию так масштабно, я вам вкратце пробегусь, скажу, потому что суть она заключается в другом на самом деле. Если подытожить, в принципе, по факту, я был плохим ребенком. Наверное, для кого-то даже ужасным. Я был э, несносным где-то даже педсовет собирали в школе, да, всякое было. Где-то даже исключительно не хотели, потом в 10 класс брать не хотели, но я все равно каким-то образом победил эту систему, я все равно каким-то образом получил нормальный аттестат, потому что учителя меня поняли, а по ряду предметов, таких как астрономия, у меня вообще ни одной четверки даже не было, были одни пятерки, потому что мне это было просто интересно, и я это изучал, и причем настолько хорошо изучал, что... Бывали моменты, когда учительница уходила и говорила: Дим, прочтим, что-нибудь, что-нибудь расскажи. <къем> вот, и я с удовольствием это делал, и мне это даже было интересно. Педагогика в свое время, я, может, когда-нибудь расскажу, несколько лет занимала мою жизнь, и я очень сильно в этом деле развивался. Там психология, педагогика и пионер вожатым был. Ну, в общем, это было интересно, но суть не в этом. Суть в том, что я считаю. Более того, я уверен, что именно моя хулиганистость, именно моя протестность сыграла определенную роль, когда мне по окончанию школы необходимо было делать выбор, куда двигаться дальше, кем я в последующем хочу стать. Потому что фактически все мои одноклассники ломанулись в институты, в техникумы, в колледжи. И большинство из них... Сделали выбор, который на тот момент был моден. Это был экономист, юрист. И, сказать по правде, я не помню, какая была третья профессия, но она тоже такая была распространенная, и молодежь ломанулась именно в этих направлениях. Ну, таковы тенденции были на то время. Я посмотрел на это и понял, что мне это неинтересно. По завершению школы я задался вопросом, чего же я хочу. Тогда были 90-е коммерция процветала, я открыл тогда свое первое дело, 16 лет, я, по-моему, рассказывал уже о нем, я был первым поставщиком в Беларуси супов быстрого приготовления, Тут лапша быстрая, которая сейчас повсюду валяется, вот здесь я занялся этим первым, я начал распространение а, по рынкам, среди закусочных, и пошло-пошло-поехало. Ну, там дальше довольно интересная история приключилась, но не самая хорошая. Поэтому тот бизнес у меня закончился так же быстро, как и начался. Хотя объемы и масштабы были весьма интересны. Так вот, именно моя хулиганистость, несмотря на то, что она представляет опасность для любого ребенка, для любого подростка, эта хулиганистость представляет опасность, так как многие из моих сверстников, они сели, в прямом смысле слова они сели, оттянули сроки вот, в зоне, потому что не тот выбор сделали, не смогли посмотреть чуть-чуть дальше, опередить события, предположить худший вариант развития этих событий. И совершили ошибки. Мне повезло. Я несмотря на то, что у меня не было родителя, который мог бы так откровенно со мной разговаривать, откровенно объяснять мне многие вещи. Вести со мной диалог, делиться со мной своим опытом. Ну, по причине хотя бы того, что такового опыта не было, в принципе, у моих родителей. Папа был вообще э, отдален от меня, а мама, она все время была занята работой. Надо было кормить детей, надо было держать семью и многое другое, за что я исключительно благодарен. Но у нее не было времени и возможностей, да и знаний, в принципе, на то, чтобы поделиться чем-то со мной. Мама есть мама. Плюс ко всему, это же женщина, как ни крути. И с пацаном, наверное, особо-то и не поговоришь, что ты скажешь. Тем более подростку, который на своей волне где-то там сам себе решил, как ему жить. Но помимо опасности, которую я смог преодолеть, именно вот эта протестность во мне, именно вот эта вот хулиганистость, нежелание соглашаться с атрибутами системы, с ее ограничениями, я уверен, что именно она задала мне в последующем том Именно вот это вот нежелание признавать каких-то рамок и ограничений сподвигло меня писать книги в 2000 году, в 1999, если быть точным. Именно мое стремление, мои вот эти странные, для некоторых даже фантастические цели, которые я всегда перед собой ставил, и не боялся стороннего мнения, не боялся осуждения, я, если что-то придумал и считаю, что это объективно нормально и будет работать, я беру это и делаю. То есть мне безразлично, что вокруг меня, ну, мне, конечно, грустновато, это правда, от того, что вокруг меня очень много идиотов, чрезвычайно много идиотов и системных людей. Я все же люблю жить не по правилам. Я стараюсь так обходить их, ну, находить грамотные, законные лазейки, там, то есть, чтобы жить в чистую. Это очень важно, это, это хорошо. Я стараюсь находить деньги, зарабатывать деньги для того, чтобы ни в чем не нуждаться в этой системе. Я исключительно отрицаю какой бы то ни было долг и, или кредит. Я считаю это настоящим рабством, потому что... Это то, что заставляет обычного человека, если он до этого вкалывал, да, ради приобретения какой-то вещи, ради там, покрытия своих каких-то там э, бытовых потребностей, влазить в долг, брать кредит, становиться добровольным, становиться рабом. И вкалывать еще больше. И отдавать часть своих заработанных средств регулярно чужим людям. На их обогащение, не на свое. А ради какой-то ерунды. Ну, для меня это вообще нонсенс, для меня это маразм. И те люди, вы, вы уж... Хотя обижаетесь, я не против на самом деле. Для меня те люди, кто берут кредиты, это исключительно глупые люди. Это, и это исключительно мягкое выражение. Я бы назвал их иначе. Я думаю, вы знаете, как я выражаюсь. Но я уж тут не буду, как говорится, злословить. Поэтому как бы не мой фасон, не мой уровень. Вот, Поэтому моя хулиганистость она и стала неким рычагом, она и стала неким стержнем, который позволил мне смотреть выше, дальше, шире, который позволил заглядывать за грань обыденности, за грань вот этой системности ограничений. Я когда начал читать книги, я извините, писать книги, я первую книгу, когда я сел писать, я понял, что Знаний моих школьных недостаточно, несмотря на то, что я много читал, несмотря на то, что я достаточно грамотно всегда говорил, следил за речью, правильно строил предложения и понимал язык. Да, Я мог не знать некоторых грамматических особенностей, правил опять же. В таком случае я пошел в магазин, поняв это, признав это, я пошел в магазин и купил себе орфографические слова русского языка, которые все время лежал рядышком со мной на столе, и он являлся моим учебником уже после школы, являлся моим учебником в процессе самообразования. И знаете, он сыграл свою роль. Это хорошо. То есть я после школы сам занялся своим образованием, сам стал изучать механику, физику, химию, электрику, все, все, что мне нужно, все, с чем я сталкиваюсь, если я понимаю, что мне не хватает каких-то знаний, благо интернет дает все, абсолютно все. И это парадокс, когда люди получили такой огромный источник знаний, но при этом они ну, скатились в формат деградации. Для меня это всегда будет загадкой. Хотя, ну почему загадка? Я же понимаю, что... Хорошие времена порождают слабых людей, слабые люди порождают трудные времена, трудные времена порождают сильных людей, сильные люди порождают слабые времена. Ну, это такая, знаете, цикличность, которая легко объяснима. Я думаю, вы с ней согласитесь, потому что ну, это факт. Это факт, кто знает историю, тот не будет со мной спорить. Так что, если ваш ребенок ужасен, ну так в кавычках образно выражается, если он хулиганистый, то, знаете, я рекомендовал, во-первых, это не приговор, это факт. То, что вам говорят на него, соседи, там учителя, еще что-то, на это определенно стоит обратить внимание. И вам определенно стоит заняться воспитанием ребенка. Но первое, что вам нужно сделать, это услышать его. Найти с ним диалог. И начать делиться с ним опытом, если он у вас есть. Если нет, то искать значит, знания, которые заменят ваш опыт. Но помогут ребенку в его развитии, в его движении вперед. Потому что э, сама черта характера, вот эта хулиганистость, она ведь не от, не от как бы так сказать, Она, она неплоха. Сама хулиганистость, она свидетельствует о том, что в ребенке много энергии. В ребенке пытливый ум. В ребенке желание и нечто большего. В ребенке протест системности, который он смог рассмотреть. Пусть даже потенциально... Пусть даже... Не воочию, но, скорее всего, на подсознательном уровне. Ребенок ее чувствует, и он ей сопротивляется. Если вы его вгоните в эту систему, заставите его там, ну, прилежно себя вести, хорошо учиться, там еще что-то, спасайте его за учебники, он будет у вас тут зубрить сидеть и все остальное, вы таким образом ему не поможете, на самом деле. Вы просто сделаете из него еще одного покорного и тупого раба. На самом деле вам нужно понять... К чему предрасположен ваш ребенок? И просто помочь ему. Помочь ему двигаться вперед, помочь ему стать шире, выше, больше, ну образно выражаясь, метафорически. Поэтому не пугайтесь, не бойтесь. Но напрягитесь, потому что тут пришло ваше время. Ваше время ему помочь и ни в коей мере не загубить. Знаете, я как-то от брата от своего двоерна от Димона услышал, услышал э, такую фразу, когда дочь его младшая что-то она там что-то спросила и я, прикинув, что у нее вряд ли получится там, какие-то у нее были начинания она что-то там я ей сказал, ой, не, не берись за это типа это темный дремучий лес, то есть, ну, нафиг, потратишь время и что такое прочее я тогда еще в психологии не шибко-то занимался это очень давно было, лет 20 назад вот, а он мне на тут на ту ситуацию он мне резко так, меня, ну, незаметно одернул и сказал мне, говорит, не говори ей, что она чего-то не может. И вот тогда он мне объяснил, что э, ребенок, он ведь перестает развиваться тогда, когда мы ему мешать начинаем. Когда мы ему говорим, что все, не берись, это не получится, это точно, это тяжело, ты с этим не справишься. И... Это работает. Работает во вред каждому из нас, во вред нашим детям, во вред нашим семьям, нашему будущему, нашему обществу, опять же. И именно поэтому, я уверен, я вижу вокруг стадо рабов, покорных рабов, еще и добавок тупых баранов, которые объективные, адекватные вещи, они всячески пытаются отодвинуть, забрасывая, накидывая огромное количество каких-то нелепых псевдооправданий, псевдоаргументов, только чтобы не признавать, что они имбецил, понимаете? Только чтобы не признавать, что они мудачье, которое, ну, которое вокруг нас, везде и повсеместно. А именно в этом заключается исправление. Именно в этом заключается улучшение э, с признания своих ошибок. Только так вы их можете... Ну, если ты преднамеренно их не замечаешь, то ты их никогда не исправишь. Все. Больше тут нечего говорить. Поэтому... Не бойтесь, это я подытожу уже сейчас, не бойтесь, если ваш ребенок хулиган, но задумайтесь и займитесь его воспитанием. В принципе, всегда им занимайтесь, всегда разговаривайте с ним. Потому что хулиганистость ⁇ это как раз тот рычаг, который не позволяет сделать из вашего ребенка раба. Да, он несет огромное количество второстепенных опасностей, которые могут повести его не в ту сторону. Но это способно произойти лишь в том случае, если вы забьете хер на воспитание своего ребенка. Только в том случае его личные поиски и его фантазии, его протестность, она обязательно приведет почти себя к чему-то плохому. Как я обошел все эти моменты, как я не вляпался по самые помидоры, но чудо, да, наверное, чудо. Были у меня несколько ситуаций прям очень, прям по тонкой такой кромочке я прошелся, понимаете. И я рад, исключительно рад и счастлив, что в свое время не вляпался. Сейчас, конечно, сложно сказать, сейчас, что нас ждет завтра, потому что сейчас вляпаться вообще легко, просто легко. Просто думай не так, как тебе говорят. И все, и ты сразу же вляпаешься. Поэтому я не призываю вас ставить лайки, писать комментарии там под моими видео, в частности политическими каким ни в коей мере. Не пишите, не репостите, не хватало, чтобы вас еще за это привлекли. Потому что если захотят найти какое-нибудь говно, они его найдут. Поверьте, им даже причины не нужны. Но не будем вдаваться сейчас в данную роду полемику. Берегите себя, воспитывайте своих детей, помните о воспитании. И для себя, собственно говоря, не забывайте о самообразовании. Потому что пока вы живы, вам всегда есть куда двигаться, вам всегда есть куда расти. Вот и все.